Меч. Мне так удобней, когда ветер в лицо, Мне так привычней, когда против всех, Мне так интересней, когда никого, Мне так уютней со сознанием, что грех, После брани в чистом поле, В землице черный булат стоял, И вынуть некому было доколе, Каждый воин в той сечу пал, До рукоять его резная блестела, До каменья в самоцветных круг, да до клинка булатно, нет дел, Коли мара воткнула свой плуг, Всем ветрам всемаргла открыт, Меж правью и навью вояве Перунов меч в землице стоит, Коли бой дают славяне.